Помянем. ладно может быть я сейчас не в очень хорошем положении но священный город никогда не падет пророчество гласит что константинополь будет стоять пока луна не даст знак. А вот и твой знак. Нет денег. Я постоянно голоден. Все меня ненавидят. И я болею. 2020 очень тяжелый год. Сможет ли еще он принести неприятность? О, пришло сообщение от одной из моих бывших колоний. От Ливана. Квебек независим, я ухожу от тебя, мудак. Скатертю дорога, паскуда. Бедняга. Полегче, дружище. Расставаться всегда тяжело. Но с тобой все будет в порядке. Она всего лишь французская потаскуха, как папа и говорил. Я печалюсь не из-за Квебека. Кто теперь компенсирует А? USA! USA! USA! USA!